Such O-O as such O-O O-O O-O O-O Всем хай, всем привет, с вами Дэнни, Дэнни Мон. В общем-то, сегодня у нас будет топ скриптов для сам ПРП, для коптов и не только. Но перед обзором я хочу напомнить, что я играю на сам ПРП ну и в принципе на всех серверах, действует мой промокод. Решеточка Дэнни, хэштег Дэни, води его и получай всякие плюшечки. Подробнее вы можете посмотреть в описании. Ну а теперь переходим к скриптам. Ну что, из угла выходит мой подопытный Смоук. Ребята, я подопытный, а мне сейчас будет стать опытом, мне будет кого-то в жопу, но это все ради вас. Это все ради вас, кстати, чоку со столом ради... ради вас. Ну и, собственно, проверяйте на несколько, я готов, я подопытный, вроде. First script, первый скрипт это Gangmaster, автор его Костя, Гор... Костя Горскин. Первое это Use Narcon X, вот, жмем X. Первый раз у нас он рассчитывается, то есть пишет Narcon 20 секунд. Это все посчитывается по Boost Info, видите, опыт X2, донаты, вот, вот x2 короче также в названии boost x2 донат вот поэтому идет расчет 20 секунд только таймер вообще настройки есть G мастер здесь мы можем поменять x то есть use narco, вот по default и. E. также здесь есть сбив на r вот мы можем когда падаем так нажмем r падаем сбив также можно летать вот так вот R и F жмешь, и ты летаешь. Следующая новая функция, свежая. Подходим к человеку, жмем по кэм, то есть целимся по нему. Главное, чтобы у него над башкой был вот этот зеленый треугольничек. Далее мы жмем H, выбираем продать оружие или наркотики. Выбираем, допустим, дигл. Вот тут все оружие, которое можно продавать. Патроны и цена. Продать. Все аналогично с наркотиками. Вот. А, ну продать я ему не смогу, у него миллион наркотиков. Он против наркотиков. Верно. Также все эти кнопочки все также можно аналогично поменять. Далее у нас идет чек онлайн. Активация фашчо. Вот. Здесь у нас показывается сколько человеков, людей в банде онлайн. Сейчас в основном, наверное, все с клистом вырубленным Но на коптах будут точные цифры мемберсов других банд. Далее у нас идет катскилз. Тоже для статы. Вот. копта не было у меня поэтому вот просто скилл листа все убийства людей в общем got kills самый дефолтный ну и последний скрипт это pr меню Этот скрипт бустит очень много кадров FPS помогает нам вот наш подопытный пишем pr меню как я понял у него должен быть включен лист вот выбираем рифа начать процесс удаления все его нету на мясных коптах это нормально так будет FPS, правда уверенность ваша пропадает потому что ты такой думаешь блять тиммейтов нету они где-то за тебя могут бегать это такой мм, я, я боюсь врагов можно вообще всех скрывать кроме врагов главное В принципе все также можно добавить слова друга ник лаборатории смог я не умею писать лабораторию это сложное имя слово поэтому я его не смогу ну все на этом все вот мой топ скриптов с ними я гоняю самое крутое это гагмастер все всем пока да с вами был дэнни мод и лаборатория смог Топ 5 криптов. Не, не, не, не, не, не, не.